А. <связывая> вот мы идем на пистолетные баталии Не знаю, там видно нет Будем надеяться, что видно キルは思わない Papa 私よ German Ну да? вот точка старта. Можно заряжать. すみません、レコードいっていますか? まあ、どういう風にあるんですか? タイマー? はい、いえいえです いきますか? はい。1分46、7分 はい、ありがとうございます普通、ぬかじに取り出して行けるとも言ってもらうけどな普通、ぬかじに取り出して行けるとも言ってもらうけどなネクサジで、熱い熱い熱いまあ、昭和ですけど、でも日本語喋れるっぽいので<笑><プレビン><笑> あれ?そういうことだ <笑> 日本語はどれくらい? 一番嫌なやつですか? 一番嫌なやつです я накануне. Чем он, японец? Да. Воняет, да, да. Которая? Я 長い長いところがここが遠いところから僕日本人ですこう見えてあああああああああああああああ中国から来たキャーちゃんで先生違うチェイシェイなんでありがとって言うにかおりゃあネジがじゃんなんであって早々ありがとうございませんうっうん<笑><笑><笑> あ、10人! はい、ガンガン無力化しますお願いします来ていただいても俺たちは後ろにあるだけで結局使い切るからねあれだけで使い切るからね<笑> <おー>、 в России откуда приехал, стал из России, Москва, все хорошо. А, блага, катарий. А, блага, 大丈夫ですおーいいんじゃないけど何よ旗取ればいいんですかじゃあキョウさんは一発も打たずにそう、キョウちゃん、俺は復活持ってたキョウちゃん復活のとこ行ってた 俺は? いざさるもん俺がフジカットするわけ俺は復活さされるありがとう это был надежда. Нас не быстро А камера встает и Аллонная! не Аллон! Все равно там быстро убивает. Аллон! Аллон! Аллон! Аллон! Аллон! Аллон! Аллон! Ай, дай, дай! Ай, Ай, дай, дай! Ай, дай, дай! Ай, дай, Ваш вылетает. Вот за этим деревом сидит. Да куда что ты бегаешь? Патроны кончились. Да, пистолет быстро кончается. Мы снайперы еще сидят. Он высовывается опасно. но на этом муконе садки массу есть хедшот на тех тоже хедшоп собака засели там толпой сидят опасно здесь вылазить бьют нафиг на ну сразу однако ну через сетку Блин, ни хрена не пробивает. Во муть. Нет, так патроны кончатся нафиг. Опа, снайпер засек. Какой-то, Патроны кончились. Хреново. Последняя бой, мама сезона. Смотрим, что там вся будет. Значит, наши все меньше и меньше здесь. Ну попал же, ее просто. Блин, ты ч а, ⁇ Блин, никуда не перебежишь. Вот такие вот посиделки. О, я А, с А, куда? Мир. пай, Левый, нафига сидят. Годжи Кюмон, смотрим 59-й, 49-й, говорит, сидят там, 43-й. Вот можно отсюда вот пострелять, сам ну, неплохо Оп -оп. Там прикол в том, что если патроны закончатся, всё, выходишь из игры. У меня последняя АБМ осталась. Ну, уже сколько потом? Один. Нищтяк, короче. Надо было лоудер с собой взять. Ну, поснимаем тогда, как они тут играют. 誰か42歩まで行ってますか? ぶんぷがちっ頭をするさがなくなります<笑> <文法がち。笑> この左2人で座ります あの、あの、42歩に入ろうかな そうですかよし 43歩と木の間に1人います はいあ、なんかクリアされたの はい、もう1人こっちに так, это, это, это, это, Сняли. Все, смотри, двое осталось там, или трое. Ага, вон сидит. Вот, один остался, 66 -й. один остался у меня последний патрон, так что стрелять не буду так сдается Ага, мы выиграли. Ну, тебе последний патрон. Да, быстро патрон, конечно. Убьем 5-6 с собой. Чтобы нормально. Так, что у нас. Вентилятор вырубить. А вот здесь у них точка была. Дежелтенький. Вот этот чемодан он был. Но мы их все равно всех убили, так что мы автоматически выиграли. これもそこまで勢いで虹こう会われたブラデータブー sus 大その前の胸へムー ue 分別 Шля, ну, такие мини-игры, хорошо. С легким пистолетом как легким относительно лег... намного легче чем винтовка естественно удобно играть с килограммовой винтовкой конечно много не побегаешь а а я а таки до Дома ⁇ ме найдешь-то, да, регар? А нафитовал, короче, О, Да. Там сколько. 頭なくなった。ああ、上手にかまなくなっちゃいました。頭なくなって歌えてないけど出てきます。うん、そうですね。Вот <笑><笑> так <笑> играют. Вот они кончились все.